раввину подошел мужчина который сказал равин почему-то я вот люблю жену и беру эту любовь постоянно и она ко мне относится плохо на что равин сказал следующие слова он сказал буквально следующую притчу он сказал смотри что ты ешь он говорит я ем я люблю рыбу он говорит, отлично, ты любишь рыбу, да, смотри, ты подходишь с сетями, вылавливаешь рыбу, берешь эту рыбу, вспарываешь ее, очищаешь, моешь и жаришь ее на сковороде, и потом ее съедаешь. Таким образом, то, что ты взял и то, что тебе нравится, не нравится наверняка той рыбе. А вот если бы ты взял еду и бросил бы, покормил эту рыбу, то рыбе бы этой понравилось. Поэтому, когда ты говоришь, что ты любишь рыбу,